Коллеги привет всем, Андрей Тихонов с вами и получается уже шестая серия нашего мини ортосериала сериала Конспект семинара про темы, которые мы освещаем в семинаре лечения сагитальных и вертикальных аномалий прикуса Мы получается сейчас находимся в третьем классе Прошлое видео было про общие принципы коррекции третьего класса, компенсации у взрослых пациентов И там более подробно чуть рассказали про один из механизмов первый движение верхних зубов вперед. У нас остались еще три механизма. Движение нижних зубов назад, ротация нижней челюсти по часовой стрелке и выдвижение, выход нижней челюсти из переднего блока. Значит, Второй механизм – нижние зубы назад. Перемещение нижних резцов назад. Ну, Тут, в принципе, все достаточно логично. Смотрим обычно на что? Как правило, первое – на профиль можем ли позволить себе уплощение губ, но в целом там обычно сильно выбирать не приходится, если пациенту нет жалоб на эстетику лица и он не готов на хирургию, то обычно это не самый важный фактор как в реальной жизни. Поэтому наиболее важный это биотип десны, да? как мы уже и говорили, когда про второй класс с вами беседовали в видео, что биотип десны, пожалуй, в реальной практике более всего влияет на наши возможности перемещения ресцов вперед-назад. Вот. поэтому смотрим на биотип десны, желательно, чтобы был толстый. Плохо, если тонкий, что такое среднее, то ну окей, не то не все. Вот. И второе, конечно, смотрим очень важно на параллельность нижних рецов в симфизе, на их положение в симфизе. Лучше всего, конечно, на срезах компьютерной томограммы. И вот мы видим симфиз, тем более у мизиалов симфиз довольно часто, а то и почти всегда, наклонен назад. Вот так вот. И резцы в нем стоят, в принципе, довольно часто неплохо. По ТРГ мы, допустим, видим там цифру 70 с чем-то даже иногда, да, 80, там 70 с, небольш, с небольшим даже иногда. Ну там в районе 80, допустим. По ТРГ формально для нас это как бы ретрузия очевидная. И вроде бы с точки зрения здравого смысла наклонять нижние резцы назад еще больше плохо. Но если часто посмотреть компьютерную томограмму, то видно, что резцы в симфизе стоят так, что... С учетом того, что весь симфиз наклонен назад, вот так ротирован, то, в общем-то, стоят в себе вполне неплохо. И если их куда-то и двигать наклонным движением, то скорее как раз назад, наклонять их в язычную сторону. Поэтому, на самом деле, периодически такой механизм возможен даже на фоне как бы такой ТРГ-шной ретрузии. Да? Поэтому обязательно смотрите их положение в симфизе. Если нет КТ по тем или иным причинам, то смотрите их положение в симфизе на ТРГ, но не голую цифру само по себе, нормы которых по сути сделаны для скелетного первого класса, а именно их параллельно симфизу. И делайте некое предположение, да, здесь, конечно, нету стопроцентной точности, к сожалению. Вы смотрите на этот срез на КТ и делайте какое-то предположение. Если я перемещу режущие края нижних резцов, допустим, там на 2 мм назад, то это в совокупности будет, на мой взгляд, еще нормальное положение их в симфизе по костной ткани. Вот. А, ну, а бить, чем толще биотип десны, тем больше вы себе это можете позволить без каких-то внешних проявлений, там опасности рецессии и так далее. Итак, сделали какое-то предположение, сколько миллиметров готовы наклонить нижние резцы назад. Также не забыли, О. что для того, чтобы. Извини, я, я задел тебя задел ногой. Если сделали предположение, сколько резцы надо наклонять назад в миллиметрах, не забыли, что для того, чтобы этим заняться, нужно сначала будет внизу разровнять скучность, она а это тоже понадобится место. Сложили это, получили общее количество, скажем, движения нижних клыков назад, которые потребуются для выравнивания скучности, и для движения резцов назад, если мы хотим компенсировать обратное перекрытие, допустим. Да? После этого, если цифра будет там, с каждой стороны больше, 3,5 мм, то можно задуматься об удалении внизу. Если меньше, то можно подумать про десторизацию, сепарацию. Но это, конечно, очень грубая граница, средняя. В реальности там будет зависеть от многих факторов. А, механика получения места. Мы уже, в общем, начали, по сути, обсуждать эту тему. То есть, по сути, глобально у нас есть, ну, пожалуй, там три варианта. Да? Первый вариант – это удаление двух премоляров внизу. Такой вариант мы будем использовать с вами, если нам нужно там, ну, явно больше трех с половиной, четырех миллиметров места в каждом сегменте, и поэтому мы готовы удалить премоляры для компенсации. Обычно это ситуация, где либо значимо можно резцы наклонять назад, либо есть плюс к этому еще какая-то значительная скученность, да. Но не забываем такое правило, которым постоянно твердим на наших семинарах, там, решение главных задач, там, в школе Ортантии, постов много было у нас на эту тему геометрических, о том, что мы можем удалить два премоляра внизу пациенту и не удалять ничего наверху, только в том случае, если внизу, помните, есть нижние восьмерки. Да? Очень мало про это говорят, попадаются даже опытные врачи в эту ловушку, поэтому, потому что такое лечение довольно редкое. Да? Поэтому не забывайте, должна быть так называемая настороженность третьего класса, мы также об этом и в семинаре по ошибкам говорим. Вот, а, и вот эта осторожность третьего класса обозначает, что как только ты решил поставить маляры по третьему классу, а это ситуация, когда ты удалил два премаляра внизу, а наверху у тебя все, все зубы, то ты должен быть осторожен, что верхние седьмые могут остаться без антагонистов, а, в том случае, если у пациента нет нижних восьмых, хорошего нормального качества, стоящих в зубном ряду, который и обеспечит антагонистов для верхних семерок. Поэтому удаление нижних премаляров допустимо, если у человека есть нижние, Восьмерки нормальные в зубном ряду. Или если по тем или иным причинам вы собираетесь удалить верхние пятерки, допустим, или их уже нет. Да? Если такой вариант не подходит нам, у нас остается с удалением, вариант удаления нижнего резца. Удаление нижнего резца такая опция... Отдельно требует обсуждения. Сейчас, наверное, в эту глубину не полезем. Но общий смысл, что чем более нетипичное лечение у вас, как вы понимаете, удаление резца тоже не самое типичное лечение, тем скорее вам надо двигаться через сетап, через виртуальное планирование такого лечения, чтобы посмотреть четко, что надо, например, легкий третий класс по клокам оставить. Или немножко углубить перекрытие, чтобы не было сагитальной щели при трех нижних резцах. Это, конечно, можно сделать и в ручном режиме, работая без сетапа. Но с сетапом это было бы, конечно, гораздо предсказуемые и спокойно лечить, поэтому я вас ориентирую на какие-то системы с сетапом, там, будь то Insignia, системы с лайнерами и так далее, самодельные сетапы через программы и так далее. Окей, okay, удаление нижнего резца. Основная опасность черные треугольники, лучше выбирать пациентов с прямоугольными нижними резцами, без проблем с пародонтом, потому что сепарировать будет затруднительно с учетом и так того, что уже три нижних резца, индекс тона Болтона и так сильно нарушен, и много сепарировать не захочется. Да? Вот. А третий вариант это дистаризация нижних зубов. Да? Это отдельная большая тема, на семинаре по мини винтам про дистаризацию мы говорим целый день, и дистерризация внизу такая интересная штука, что в основном, ну, на 90% она наклонная. То есть нижние маляры, как мы знаем с вами, и на семинаре по ошибкам я показываю некоторые разочарования серьезные на эту тему, что нижние маляры корпусно двигаются назад крайне плохо, крайне плохо. Поэтому в основном это ротация нижнего зубного ряда вот таким вот образом против часовой стрелки. Не челюсти мы сейчас говорим, а зубного ряда, да? Если нижний зубной ряд ротируется... Против часовой, то маляры нижние наклоняются назад. Нижние резцы уходят в экструзию и в ретрузию. И такая механика ну, достигается или там эластиками третьего класса, или мини-винтами, ну, по типу бакал шелф ретромолярных, с горизонтальной низкой тягой, которая идет, соответственно, окклюзионнее, чем центр сопротивления, что почти всегда внизу, нижний зубной ряд начинает вращаться, и поэтому самые оптимальные условия для такой дистализации когда она лучше всего будет происходить, когда она показана, это ситуация когда мы можем себе позволить, Экструзию нижних резцов. А экструзию нижних резцов мы можем себе позволить при там, открытом прикусе в переднем отделе или как минимум минимальном резцовом перекрытии. Поэтому такой подход, он вот как раз применим для ситуации, когда у нас минимальное перекрытие или даже тенденция к открытому прикусу. И там можно рассчитывать на неплохую ротационную дистализацию, в среднем там, даже до 4 мм а, улучшение класса за счет ротации нижнего зубного ряда назад. И это достаточно серьезное показание. Да? А, ну вот это вот очень кратко, конечно, бегло про механизм нижней резцы назад. У нас остается, по сути, механизм ротации челюсти нижней, да, ротации челюсти нижней а, по часовой стрелке. И с учетом того, что видео и так уже, в принципе, не маленькое, спасибо всем, кто досмотрел до сюда, я решаю тогда, что мы вот этот механизм, ротация нижней челюсти по часовой стрелке, Обсудим в следующем нашем видео, которое как раз будет посвящено вообще ротации окклюзионной плоскости, как совокупности ротации зубных рядов, ротации челюсти, при втором, при третьем классе, когда какая ротация выгодна и что она дает, как это вообще работает. До встречи получается на нашем уже седьмом видео. Всем спасибо за внимание, кто досмотрел до конца. До встречи на наших семинарах и на наших онлайн активностях. Пока-пока, всем отличного дня и удачи в работе.